Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на шестом экстренном выпуске нашего СМЕЛ-шоу. И причиной для этого послужила авария, которая случилась вчера, 9 июля, в районе 13 часов дня, в непосредственной близости отдачи Медведева в Миловке. Итак, Алексей, что же там произошло? Авария автобуса произошла, как мы считаем, из-за плохого дорожного покрытия. И жители значит, написали надпись очень интересную «Хрен нам, не дороги, наши деньги в Миловке». Необычный способ протеста. В четверг на правом берегу Красноселия кто-то украсил дорогу к парому лозунгами «Хрен нам, а не дорога, наши деньги в Миловке и в Сирии». Неизвестного художника возмутило, что недавно завершенный на этом пути ремонт ограничился несколькими сотнями метров. Мост через Шачу и основная часть трассы остались разбитыми. Попав в интернет, история стала предметом горячих обсуждений. По словам свидетелей, уже в пятницу утром надпись закрасили черной краской. То есть экстремистов не нашли, но они очень быстро оперативно сделали, отреагировали и просто закрасили... Эту... Черной краской, черной эти краской. белые буквы, которые сейчас уже начала стираться. Ну, смотрите, как бы там ни было... Произошла авария. И как раз а непосредственно это около того места, где были сделаны эти надписи. Где были сделаны эти надписи. То есть власть до этой аварии никак не реагировала и дорогу не делала. Все, что они смогли найти, это пол ведра черной краски. Схемы работают. Друзья, и ехав по так называемой трассе по этой дороге, если ее можно так назвать, мы наткнулись на страшную аварию. Пассажирский автобус, единственный в том месте пассажирский автобус, который там ходит, упал в Кувет. И в общем, э, очень глубокий кувет, так, думаю, 3 э, 4 и причина, мы так понимаем э, все-таки. Я можно вижу, считать да. то что нет ограждения там во первых на том месте где он съехал был поворот он не резкий был но поворот был приличный во вторых это плохая дорога и в третьих не было ограждения там мост там речка а ограждения не было друзья да, понимаете шаг. если бы этот если бы эта авария произошла чуть дальше ближе к мосту мог бы быть вполне смертельный исход и мы сразу же решили разобраться в чем дело и на месте сразу оказались сотрудники ГИБДД. Топнул глубже, и мой черенок сознания ударился о твердую правду. Не надо здесь фотографии никакие здесь делать. Я форму потерял, тогда подходите, делайте. Отойдите, пожалуйста, да. от автобуса. Сегодня я отойду. Вот, кстати, я вот поздно замечательно сделал. Вот я каждый день здесь приезжаю, вот на дороге, вот здесь авто... машины ставят люди. 37 номерами, 750-ми. И на мосту создается аварийная ситуация. Потому что мы вынуждены их объезжать. И очень велика опасность, что мы свалим со дороги. Товарищ прапорщик. Я вам говорю официально, mm. что каждый день съездишь здесь. И очень была высокая вероятность ДТП. Почему не следить, что люди не ставят в неположном месте? Потому что машин там нельзя ставить. Я никогда не видел, чтобы их гоняли. Как Особенно ты... весной, они там постоянно я стоят. Я сейчас объясняю, экипаж Когда вы приезжали последний Территор... раз, открыть, Территор... пожалуйста. Территория Красносельская. Так, еще раз, территория Красносельская, так. что значит? Территория Красносельская, так. Красносельская, ГИБДД. Подождите, я разберусь с человеком. То есть вы считаете, я, что это не проблема? Я, я с вами побеседую. Спасибо, до свидания. до свидания. Причем они там оказались в районе двух часов, то есть между, между аварией и появлением гаишников у места аварии пассажирского автобуса, про... пассажирского. Пассажирского автобуса mm -hmm. прошел целый час. И причем они сказали, что на самом деле это не их территория, они вообще тут ни за что не отвечают, а приехали просто уж так, что так произошло. Красносельские гаишники, которые отвечают за эту землю, эту дорогу, они так там и не появились даже в 4 часа дня, то есть через 3, 3 часа после аварии, это ужасно. Вот мы проезжались как раз, мы поехали по этой дороге спустя как раз 3-4 часа, уже было 4 часа дня, 4 -4 часа дня. Да, да. и вы посмотрите видео, что так там все без, без изменений остается. Водитель также и ходит в грязные куртки, люди останавливаются, охают, так что из-за дороги такие аварии происходят, но ИБДД так и не подъехал. Сейчас будет самое интересное. Никто не пострадал! Сейчас полторасы к тебе ехали, да, гаишки да, да еще они вот это не приехали, не вообще не поехали да? не приехали, по росту круговой едут а М то есть это... болгареченские были они считают, это, приехали, это, а это, это, носил, так не приехали да, до сих пор да? Это, это жестко важно. вот такая связь у нас между так сказать отделением и милициями что-то происходит то гаишники авария то произошла во сколько? во двенадцать двадцать примерно да? и вот сейчас три пятьдесят четыре до сих пор ГАИБДД, которые Красноселом, на который нам указал даже если кто-то пострадал уже пор, наверное, успели да. уползти просто с места за все это время а причина аварии пока сейчас не можешь сказать двух словах что случилось то ну, с нами не хотят говорить конечно Но, я так понимаю причина аварии вот то что произошло с автобусом это все-таки покрытие то есть видимо кто-то уходил куда-то и как мы наблюдаем, автобус в Кувете. Просто если мы будем так продолжать между собой охотяхать, ничего не избираться. Да. Друзья, нужно конструктивно высказывать претензии к власти. Причем это находится в непосредственной близости от шикарных особняков Медведева. Медведев хотя бы мог построить нормальную дорогу по пути к своей даче. Ну да. Я понимаю, что он ездит на вер... летает на вертолетах и ездит через Плёс. Но тут-то совсем рядышком, совсем рядышком люди не могут проехать по нормальной дороге. И пассажирские автобусы сваливаются в глубоченную канаву. Медведев, сделай нам дороги. Мог бы неплохо заработать. Вот смотрите, какая может быть страшная авария произойти. Здесь вообще нет ограждения, там ужасный склон. То есть человек ставит машину, 750 номером поставил машину. Вы будете ее объезжать. Есть встречный, вы можете вот с этого склона свалиться. То, что вот там автобус ушел в обочину. Это вообще мелочи при с тем, что человек может упасть сюда, вот, в канаву. То есть вот вообще смерти будет страшной смерти. Ограждения никакого нет. А сотрудник ГАИ говорит, что это их не территория. Они за этим сидеть не будут. А этим занимают сотрудники из Красного. А красный заходятся за Волгой. То есть они сюда не приезжают. То есть без территории территория получается. Любая авария здесь может произойти. Страшные вещи. Дороги в ужасном состоянии. Люди страдают. Димон, сделай нам дорогу, верни наши деньги. Как делают дорогу? В связи просто? с чем вы эту дорогу так быстро решили делать? В связи с авариями. Автобуса, да? Не, Вчера авария? Все, все, а, авария. Хорошо, спасибо. В общем, заливают до дырочки. Так делаю, дорогу, да информация полностью официально проверенная. Мы специально ездили на вокзал, проверяли. Можете посмотреть видео. Можно автобус на Сидорской купить. Меня? А что случилось? В Кувете. А вот автобус во сколько поехал? 12. 12 дня, да? Ага, это был автобус на Светчугуру, да? А вы не знаете, где в Кубете, да? Идет у Алиева. у Алиева, да. То сейчас рейсы не ходят на Сидряскую, да, в связи с аварией. И сегодня, завтра и сегодня, завтра не будет рейсов вообще. меня спасибо. Мы заметили такое правонарушение, что на этом мосту были машины, которые, в принципе, вообще не имеют права парковаться Ограждения на этом нет. месте. Там нет ограждений, и это может создать аварийную ситуацию, но никто на это вообще не реагирует. Когда нет. мы сделали замечание сотруднику ГИБДД сказали, что может быть вы попросите убрать этот транспорт, мало ли что может случиться. Он сказал, это не моя территория, меня это вообще не волнует. Да. Все эти версии кажутся мне тупыми. Мне пришлось прибегнуть к крайней мере, послать сигнал в космос. Друзья, из всего, что мы уже сказали, можно подвести некоторые итоги. Например, такой, что у нас в том числе и в системе сотрудников ГИБДД творится полнейший хаос. И что это подвергает опасности жизни людей на самом деле. Вы согласны со мной? Да, конечно. Пора с этим покончить. Друзья, надеемся, что эта информация стала полезной для вас. Ждите наши следующие выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пишите нам почту. Да, да вот пока. она на экране появилась. Пока! Пока!